Привет, дорогие друзья из Афьона, из деревни Демирли. Сегодня у нас пасмурная погода, и я в этом видео покажу, расскажу вам, чем мы занимаемся в пасмурную погоду, как проводим день. Конечно же, в первую очередь мы отдыхаем, очень вкусно кушаем. Утром было пасмурно, но не было дождя, сейчас порядка 22 градусов, мы немножко гуляли по деревне здесь у нас есть аисты кстати поэтому заходите в мой инстаграм ссылка в описании там очень много классных фоток полезной информации советов достопримечательностей 8 всего того что вы не найдете э, в других местах подписывайтесь на инстаграм ну и на канал конечно же ну а сегодня покажу вам чем мы занимаемся в деревне вечером поедем э, в город афьон который расположен здесь поблизости Сейчас я нахожусь на втором этаже нашего дома. Вот такой вот вид открывается на деревню. Здесь недалеко есть столб, где расположились аисты, друзья. Сейчас я этот столб не вижу. Но, в общем, где-то вот здесь вот э -э, есть детеныши-птенцы аистов. И вам их покажу, когда закончится дождь. Ну, а деревня выглядит вот так вот. Деревня небольшая. Здесь живет постоянно порядка 160 человек. И большинство молодежь, конечно же, живет в городе. Здесь у нас сад, огород. Вот там вот огород. У нас сейчас свадьба. Поэтому смотрите ролики, следующие ролики о свадьбе. И вот здесь такой небольшой... Но это не сарай, а помещение, где пьют чай, играет музыка, в общем, проходит всякое разное веселье. Здесь у нас огород, там поля пшеницы, сады вишневые. Ну, в общем, вот так вот выглядит наша деревня. Народ отдыхает, пьет чай. Ну а я сейчас сижу в комнате, монтирую следующее видео для вас из окна у меня открывается вот такой вот вид внизу расположен балкон первого этажа и такой небольшой сад который я показывала вам одно одном из прошлых видео поэтому смотрите там очень много полезной информации до видео называется моя турецкая семья и наш дом в деревне ну что, друзья, пойдемте гулять по дому пасмурную погоду. Посмотрим, кто чем занимается. Спускаюсь со второго этажа. О, а тут у нас сидит я. Сен играет в игры на телефоне. Это сын вашей сестры Айхана. Здесь у нас дождь. Так, и... В гараже народ... Слышу, там кто-то есть, наверное, народ сидит, пьет чай. А, айхан там! А, арабалокал, да? А, на я персонс? Сотой Да. Он Ха, Так. Он Угу. Burada, Это все для свадьбы? я чай угу. да? угу. Вы знаете, что у нас сейчас идет свадьба и вот на свадьбу купили горошек, подсолнечное масло. Это для того, чтобы делать десерт, газ, э, стаканчики. Здесь у нас kilo. рис 100 килограмм. E, var, mercimek, 10 Чечевица 10 килограмм для супа. 2, 4, 6, 10, 10 килограмм горошка. 10 килограмм горошка. 18 литров масла. Ну и для десертов 10 var, 1000, 1000 стаканчиков и 10 килограмм нута 5 баллонов газа. Yeah. Так, Айхан yeah. сейчас нам еще что-то покажет. Okay. Идет дождь, надо бежать в ту сторону. Так. Побежали. Здесь еще кое-что припрятано в, сара... в сарае. Здесь сарай. И здесь... Кока-кола, Burada... фанта, işte. орехи, тарелки, семечки. И, и луком, В общем, вот такие вот И два, Две коробки чипсов Вот такие вот приготовления На свадьбу Бежим Бежим дальше в дом Так, а сейчас посмотрим Кто чем занимается Сейчас Айхан нам расскажет Döçem zinniyem etsin. Ne yapıyorlar? Dinleniyorlar. Bir şey yapmıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Dinleniyoruz. Dinleniyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ha, bizim videoda ablamı mı söylemedik? Biz ablam burada. Söylemedik, tamam. Hadi sen söyle. Gel. Hazır mısın? İşte yanımda Ayşe ablam var. Bizim kardeşlerin en büyüğü. Ee, ablam en işlemli evli doğal olarak. <gülüyor> Tamam mı? Büyük eniştemin eşi. Sen de 5 çocuk mu vardı? 5 çocuk var. 2 erkek, 3 kız. Hepsi bu işte. Kazlı yaşıyor. He, Kazlı Göl'de yaşıyor. Evet, doğru var. Var var, bahçesi var. Bar -bar bahçesi var, tarlada bahçesi Domates, biber, patlıcan, barış, Sen bir <gülüyor> Hepsi bu. Sen Zeynep'i davantmadın. Ha, bizim kız ha. kardeşi. Sıra sende. Yok, ben Hı. oraya geçeceğim. Oraya geçeceğim. Geç annem, sen Abi, gel sen de ya. Başkan, seni şahit yapacağız. Tamam, olur. Niye ama? Gelinik şahidi. Şahit, şahit. Şey, şey. Yok, nikah sıkıntı. şahidi. Hı. Başkan, nikah şahidi olacak. Zine Çetin Kaya. Al bayrak. Zine Çetin al bayrak. <Gülüyor> Anlat kendini, sen kimsenin. Bizim ben... ailenin en küçüğü. Hı, Hı Kaç Anlam. çocuğun var? Sen söyleyeceksin. İkisi Sen ablamı mi? anlattın ya. Canım ablamı ben mi hakluz Sen kendini anlat. Hı -hı. Patroniçe kendisi. Albayrak Ayşe'nin genel müdürü. Nilgün Albayrak Ayşe'nin genel müdürü. Öyle mi? Hı. Ee, Yasin gel. Gel benim kuzen. Gelmiyor. Böyle işte. Bir oğlum, bir kızım var. Eski Eskişehir'de yaşıyorum. Tek, bizim sürelerden tek kaldım abi. Hı -hı. Eskişehir'de yaşıyorum. Böyle işte 81 doğumda. Mayıs'ın altısı. Haziran'ın beşi miydi? Mayıs'ın altısı mıydı? Haziran'da. Haziran'ın Mayıs beşi. Mayıs'ın altı. Gerçeği mı? Mayıs. Hı -hı. beşinci ayın altısı ama nüfus Hı -hı. kaldı Yardım'da maalesef altıncı evet. ayın beşi. Evet. Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Yaşın, sen kaç yaşındasın? On üç. Ben içine girmeyelim. Aa söyleme. Girmedin <gülüyor> mi? <gülüyor> Yaşının büyüsü <diyor. gülüyor> ya. Yirmi yetisine girecek bu ayin. <gülüyor> sen köyde ne yapıyorsun? я Там он. Ты шейк уляш. Ходяй хан Так, сейчас Айхан нам расскажет, что происходит на кухне. Когда мы заходим на кухню, нас всегда спрашивают голодны или мы или нет так где стирает машинка сахар buyuruz пара buyuruz arkadaşından doldurup cumartes günü akşama hazırlık yapıyoruz Allah nasip ederse çocuklar için bozuk para ve He, şeker. çocuklar için bozuk para ve şeker. <gülüyor>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 Küçüğü erkek demiştik zaten ee, ve benim en en küçük kız kuzeni kendisi. Adı İlgün. Ee, okulu okuyor. Anlat bakalım İlgün, ne okuyorsun? Adalet okuyacağım. Umarım bu sene başlayacağım daha Adalet bölümü okuyacağım. Hukuk okuyacak kısaca. Kara kalem eski çalışmalar yapmayı seviyor. Ee, yazı yazmayı seviyor. İşte senaryo gibi düz yazı gibi yazılar yazmayı seviyor. Ondan sonra kitap okumayı sever kendisi. Nişan. Ve nişanlı. <gülüyor> nişanlı ama evliliğine daha bayağı var çünkü nişanlısının askerliği var, onun okulu var. Öyle işte, değil mi? Öyle kadar. Ha, Bu kadar. Bu kadar. <gülüyor> Yasin. Yasin 13, 12 yaşında. Ya da ne mi? 12! yaşında, tamam. Ee, bizim Aylin'in akıl küpü. Kendisi çok zekidir. Ben mi? <gülüyor> Bir daha düşündüm, biraz ortalama zeki değil, zeki değil, <gülüyor> delisi, bizim ailenin delisi, değil mi? Bir daha Yeter canım, daha ne düşündüm? Böyle. Kız kardeşimin eşi var, Atilla Ay, Albayrak, Atilla Albayrak, kız kardeşimin eşi, onun da Eskişehir'e dükkanı var, elektrik işleri yapıyorlar, elektrik işleri. Сейчас время обеда. Покажу вам, что у нас на обед. Афиат Олсан. Айхан, анатный ваш Var, var, var, var, var, benim, ah, benim Сегодня у нас на обед суп, сарма, салат, долма. В общем, вот такой вот деревенский обед. Вот так вот выглядит наша деревня с самой высокой точки. Приехал овощной магазинчик И приезжает он в деревню только по субботам. Ну, стандартно огурцы, помидоры, виноград, бананы, дыни, инжир и персики. Здесь еще одна машина с товарами разными. Здесь перец в основном и фрукты. А вот здесь вот в основном берут воду, которая, ну, родниковая вода. И здесь также животные пьют воду, вода это чистая, питьевая. Сейчас вышло солнце, в этот пасмурный день. И покажу вам аистов. Вон, видите, наверху аисты. Чем заняться в деревне в такой день? Конечно же, ходить в гости к соседям, наблюдать за животными. Чуть позже вам покажу собаку игроку которая играет со всеми и маленьких маленьких котяток вот это птенцы птенцы аистов через месяц они уже через месяц они уже отсюда улетят Ну и, конечно же, в деревне обязательно нужно покататься на тракторе. Вот он трактор. И что у нас тут происходит? Пока мы ждем, свадьба уже началась. Да. Вот этих вот собачек я помню, когда они еще были щенками, а вот это вот охранная собака. Красивая лошадка. Bu gelenler de hep Beygir'le, beygirle bir şey yedirmek isterse hoşlanıyor. Bu yaşlı. Bak şimdi şey getirecek, o zaman ne dersin? Ayhan yakın çek. Hadi daha yakın çek. Daha yakın. Tamam, gelsin. Diktiğim. Ay elimi yeme. <gülüyor> Oy. Tek elini ara. Sütlüye mi getirdin? Süt Bu arpadan şey etmiş, tisin bir şey. O o, harika geliyor. Tamam, bitti, bitti, bitti. Çok... Engeyim, biraz geri çekil. Elini çek, elini çek. Atın, ne sakın? Koy. Gört, atın, göç. Sakın, çiğ. <gülüyor> Yollayız, sıkı. Tamam, yıkılayız. Tamam. Bu yeni mi? Друзья, как я вам и говорила, сегодня второй день э, так называемой свадебной недели. И что у нас происходит? Сегодня такой ленивый день, то пасмурно, то жарко. И сегодня э, в основном ездили за покупками на свадьбу. Э, вечером мужчины будут разделывать мясо. И вечером будут танцы, потому что приезжают многочисленные родственники, собираются на свадьбу, приглашено более тысячи э, человек, поэтому сегодня вот такой вот подготовительный день в плане еды, встречи родственников, э, организации каких-то э, того, что не было еще организовано. Ну и, в общем, день День отдыха можно также сказать.